Я... и Ика его, а ну, вот все, вот. все, давай. Тарт, да? да я начала это снимать круто. Видео? Да, да. Ну здоровайся, да. чё? Да да. Давай. Даже... О, вспомнил меня. Правда да. О, это даже даже альпа какая-то. Ну ладно, будем тестировать значит. Ой. Немного страшно. Пошутил на себя. И альфа-тестер. Да. Альфа тестер. F1 не забудь включить для крутая. Ладно, пофиг. Забей. Юз Хедпоннес 4Z Experienke. То есть эти наушники. Короче, там очень много всего страшного. Сказано. Нажми, нажми спейк, спейк. Спейк? Прыжок, типа. Нажми Space. А, все, молодец. Нажал? Привет. Смотри, в Блин. Это загрузка у меня. А, вот, смотри, иди сюда. Это Backroom, нет? Дри. Подожди, я прочитаю правила. Дри. А, все, понял, понял. Ну что, давай. О, смотри, какая-то записка. There more. Пойдем искать выход. Давай посмотрим. Давай, беги за мной. А, за тобой. Окей, окей. Ой, я что-то зеленое видел. Ой. Пойдем туда, че Го. О, я тут это паровозит. выход типа. Я как паровозик-то у нас. Та было когда-то у Ивана. Ой, у Бака. Я. Какая? Он, он как Свендермен! Давай ну, ты, был. первый. Он был с Вандерманом. Давай ты, первый. Блин, какой? Нет, знаешь что? Когда я обернулся, а там была вот это су существо какое-то, длинноножка О, черная. Блин, это красное, это красное. Ай, дела. Это знак опасности. Прости, у меня лагает немного. Блин, тут нет выхода. Mm -hmm. Тут нет выхода. Как же у меня лагает? So. Не, нет. А знаешь, как тебе сделать побольше? Зайди в настройки и маньял и самое маленькое. Ну, а самая маленькая. Настройки? Settings. Graphic мод, уменьшить. Да блин, у меня у Opera GX открывается. Понятно почему. Я прожил а, там миллионов страниц. Что? Алья, беги! Бактерия! Бактерия! На ах, Что за бактерия? ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, не, я сдох. Тут, оказывается, можно респавниваться. О, все, загрузился. Я тут где-то на спавне сама. Сейчас, подожди меня. Кстати, я сам не понимала даже. Короче, как раз на него бегаем. Окей? Есть, ч, Подожди меня на спавне. Я тут. О, здорово. Привет. Меня, меня она тоже сожрала, так что идем. к тому. Мы Дизлбой, да. Я как паровозик Томас. Нет, там оно. А? Ну ты понял, там эта штука. Когда уходим? Нет, она меня сейчас сожрет. Нет, и все шучу. <кх> меня сожрала она. Я буду пока